В оставшийся синий наливаю половину оранжевого и теперь еще смешиваю оранжевый и оставшийся красный Вот такое фиолетовое яйцо мы получили там где смешивали красный и синий цвет Здесь у нас красный и оранжевый. Смесь синего и оранжевого дала вот такой оливковый оттенок яйца.